Я говорила. Вот вам. Я кровь. Как он вас поимел? Кто за наша команда играть без ножов? И все против Forward. Снимал два где-то, ну, два месяца, ну, снимаю снимаю сломанный компьютер, снимаю снимаю снимаю снимаю снимаю там батарейка снимаю снимаю снимаю снимаю снимаю снимаю снимаю снимаю снимаю снимаю снимаю снимаю снимаю снимаю снимаю снимал, и еще плюс канал надо было снимаю снимаю снимаю нет как крафту ходить надо было. Ну, понимаете, ребят, ну, просто уже такой, я такой был, не знаю, как его назвать. Ну, понимаете, еще плюс уже, я каждый день не могу снимать вот Ну, в я сейчас снимаю больше, ребят. Вы можете в я больше там, вот, на тиктоке больше играю, и больше, снимаю там, ну, так себе много там. Ну, пару часиков я играла там, и, и... и всё, ещё плюс мне придется еще это делать и, ну, я даже не могу даже сказать, и я закопилась еще просто, ну, понимаете, я закопилась вот, опять, сниму хрое, Um, я только включаю звук, ребята. тебя И тоже на борту там. Ну на Ну, ночки. Уже пока игра так. Да. Всем дальше Да и Давай на ножах, давай на ножах. <пусть> <пусть> вы я сейчас снимаю. Ай!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 Вот на одного, на двоих не нападают. Вообще, я тебя не трогаю. Ладно. Не трогай его. Он меня не бил. А Ваня не добрый. меня убил. Я мир я, я мир, я мир, я мир, я мир. Так скажем, поделюсь поделяли. Да? А может тебя а, о а лапку принести? Можно Пацаны, может вам о лапку принести? Если можно. Да, мне можно, я. Сейчас, пацаны, я тебе надо принесла лампу. Я к тебе навстречу пойду. Кей? Скажем, Лечу к тебе. Если что, ш... если что, я первый лечу. Ну я понял, ты сильный, да? Ну сильным сечением. Все, погнали на нашу базу. Давай часы ну, часы вам уже Нет. Подожите. Забери. Мы А! Э. Э. Это что Шоско, братан. Это Шоско, что зачем ты это делал? Он же нас не убивал. Это братан, это ты? где? Хочу, Ваня, мне? извини. Мы не хотели. Я не хотел, Я этого это не делала. Это печенька. Печенька, стой. Стой. Можно вас убить, чтобы закончить раунд. Ивань, как надо. Помирно, вон. Помирно. Сами, давайте. Мы сейчас дверьку сейчас сделаем. Мы заходите, и мы ее закрываем. Я, я, я пытался по мирному поговорить взять разрешение. Я второй буду лететь. Вы давай, я понял, короче, кто второй, кто не первый, но ну, в общем-то я вроде сделаю такую, да. Вы пролезете, короче, потом погнали к да, нам. Вот Я его защищаю. Зач? У меня есть, у него, у меня есть. Ваня, забери. Привет. Все, погнали тушите. Все, делать будем. А погодите, вы же можете брать эти, да? Гранатки. Берем гранатки да. давайте. Что-нибудь сейчас поделаем с ними. что жопа будет только поскольку вообще у меня 60 Я придумал себе занятие, чем я хочу попутаться Я там окошко разбил, я сейчас буду в окошко кидать гранаты Что за Ура! А ко мне не пролезете. Братан, Ванёк, убивай за своего трога Ну что это за херня? А давайте с помощью гранаты будет <sweb> Ой, б, ой. Охуй. на ой. гранатками. Окей. Правда, что я не админ, а то бы я хотела... А, хотя погодите-ка. он бляха бляха он не легальный ладно кори те команды не работают, так у тебя была бы уже давно жопа. Подожди, покажи-ка На него же вроде такого скина не было, или был? А, защелок. That's yeah. yeah. it! Я не хочу никого бить, Я буду просто сидеть наверху. Давайте я на да, микронатрубку. Mm -hmm. Всё, я буду сидеть наверху. Я впереди. Я верю, я как вы Я дону. Мы это на графику, да? Нет, не Я поклон на вас посмотрю. Ирина в базе к нам залетела. что ты стой вот стой синечки стой стой стой стой напротив машины а я подсвечиваюсь, я тут подсвечиваюсь. Эй, Надо давай Садитесь давай